Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания Рус Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Меркурий 130F и пробитие чека по коду товара из базы товаров за безналичный расчет. Для пробития кассового чека по коду товара из базы товаров за безналичный расчет на кассовом аппарате Меркурий 130F необходимо войти в кассовый режим. Для этого нажимаем два раза клавишу итог. На экране появится приход 0. Нажимаем клавишу «Код». Вводим код товара. В данном случае единица. Нажимаем клавишу «Пи». Вводим стоимость товара, по которому он будет продан. В данном случае «100 рублей». Нажимаем два раза клавишу «Пи». Нажимаем клавишу «двойной 0». На экране появится оплата без «Нал». Нажимаем два раза клавишу «Итог».